Я Татьяна Филиппович, маркетинг-директор сети ресторанов Мафия. Друзья, приглашаю вас на форум СМ4, на котором поделюсь опытом нашей компании, работы в социальных медиа. Кейсы, инсайты, фишки. Поэтому будет интересно, приходите.